В состав молекулы аммиака входит атом азота и три атома водорода. Связь между ними ковалентная, полярная. Электронная плотность смещена в сторону более электроотрицательного атома азота. Огромное влияние на свойства аммиака оказывает неподеленная электронная пара. В молекуле аммиака атом азота находится в СП3 гибридизованном состоянии а атом водорода не гибридизован. Из-за сил межэлектронного отталкивания угол между связями водород-азот-водород -водород отклоняется от идеального и составляет 107 градусов.